«Я был там», «Вы были там», «Мы все были там». На кону важны испытания или соревнования, и вы знаете, что вложили все силы в подготовку, но все равно не получаете желаемого результата. Вы не чувствуете себя хорошо. Вы чувствуете, что потерпели неудачу. Эй, Немиркин, прежде всего, давайте определим, что такое неудача. Если вы ожидаете чего-то суперчистого и ясного, то, к сожалению, это не так. Неудача – вещь субъективная, как и успех. Каждый человек определяет его для себя по-своему. Например, интересный взгляд на неудачу высказал Томас Эдисон, который сказал ⁇ Я не потерпел неудачу 10 тысяч раз. Я успешно нашел 10 тысяч способов, которые не сработают. Определение основывается на ваших ценностях и ожиданиях, и оно уникально для вас. Иногда, однако, мы позволяем сторонним лицам, таким как друзья или семья, определять его за население. Несмотря на разные определения неудачи, всех нас объединяет одно. Первоначальное ощущение неудачи очень отстойное. Поэтому давайте рассмотрим несколько способов, как мы можем изменить наше отношение к неудачам, смягчить их и заставить их работать на нас. Первое – неудача, ваш самый большой учитель. Общество делает акцент на успехе и склонно игнорировать неудачи. Вспомните все те идеальные жизни, которые мы видим в социальных сетях. Однако это не дает никакой глубины знаний, а значит, не приносит пользы никому. Согласно исследованию, проведенному Мэтсоном Дейсай, неудача может стать вашим самым большим учителем в жизни. Исследование показало, что знания, полученные в результате неудач, сохраняются дольше и зачастую оказывают большее влияние, чем знания, полученные в результате успеха. Это можно проиллюстрировать на примере полетов космических кораблей «Атлантис» и «Челленджер». В 2002 году часть космического корабля «Атлантис» отломилась и причинила ущерб, но этот ущерб не помешал полету. В результате после инцидента не было проведено никаких последующих действий или расследований. Год спустя, во время полета космического челнока «Челленджер» от него отломилась еще одна часть, в чем-то похожая на «Атлантис». Но на этот раз произошла катастрофа, приведшая к гибели астронавтов и жестокому разрушению шатла. Этот трагический инцидент стал причиной масштабного расследования, в результате которого было рекомендовано 29 изменений для предотвращения будущих катастроф. По сути, неудачу можно рассматривать как альтернативный термин для обозначения возможности обучения. Второе, неудача учит быть добрым к себе. Давайте представим, что, если ваша жизнь состоит только из постоянного потока успеха? Все, что вы делаете или пробуете, просто падает вам на колени, и вы не знаете ничего, кроме богатства, достатка и комфорта. Вам никогда не приходилось подниматься из пропасти или бороться за совершенствование. Когда мы никогда по-настоящему не испытываем горечь неудачи, это способствует тому, что мы принимаем все как должное. Вы не думаете, вы просто плывете по течению. Неудача дает нам толчок к переоценке важных вещей в нашей жизни. Кто вы и как вы себя определяете? Это отличный шанс быть добрым к себе и практиковать сострадание к себе. Вместо того, чтобы судить и самооценивать себя, основываясь на материальном или на том, что вы сделали, вы научитесь принимать себя такими, какие вы есть в своей основе. Доктор Кристин Нюф, активный сторонник самосострадания, опубликовала исследование. Согласно результатам этого исследования, студенты, которые практиковали самосострадание после неудачи на экзамене, будут усерднее готовиться к будущим экзаменам. Номер три. Вы можете познать успех, только испытав неудачу. «Не бывает света без тьмы». Мы слышали эту фразу, но что она означает? Точно так же пережив неудачу, вы получите более глубокое представление об успехе. Накопление неудач с течением времени дает вам все лучшее представление о том, что, возможно, сработает, а что, скорее всего, не сработает. И успех строится на этих знаниях. Именно эта перспектива сделала суперзвезду баскетбола Майкла Джордана тем спортсменом, которым он является сегодня. Он говорит, за свою карьеру я промазал более 9000 бросков. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать победный бросок, и я промахивался. Я терпел неудачи снова и снова в своей жизни. Вот почему я преуспеваю. Номер четыре. Неудача – это не всегда действительно неудача. Знаете ли вы, что некоторые из самых революционных изобретений произошли, когда изобретатели изучали что-то совершенно другое? Среди них суперклей, микроволновые печи, кардиостимуляторы и даже пенициллин. По сути, они не достигли своей первоначальной цели. Но если учесть, что получилось вместо этого, можно ли назвать это неудачей? И номер пять. Неудача – это этап пути, а не его конец. Когда вы сталкиваетесь с неудачей, это обычно не означает конец. Неудача – это реальный и распространенный опыт. Однако, за исключением чрезвычайных обстоятельств, это не конец. Это часть человеческого состояния и естественное явление, которое готовит вас к достижению успеха в будущем. Вы когда-нибудь делали покупки или просматривали сайты в интернете? Вы наверняка слышали о Джеки Ма, соучредителе компании Alibaba Group. Его путь к вершине тоже не был каким-то сказочным золотым путем. На одном из публичных мероприятий он рассказал о многочисленных неудачах в своей жизни, среди которых были единственное лицо, не получившее работу в заведении быстрого питания, отказ в работе гостиничным сервером, а также 10 раз подачи документов в Гарвард и каждый раз звучный отказ. Джек Ма считает, что опыт этих неудач подготовил его к тому, чтобы впоследствии стать генеральным директором. Неудача – это шанс научиться. И хотя в тот момент это кажется не очень приятным, изменение перспективы может помочь превратить ее не в камень, преграждающий путь, а в опору для скалолазания. Мы понимаем, что иногда, когда вы сталкиваетесь с неудачами в своей жизни, вы можете быть подавлены. Это может сильно ударить по вам. Теперь, когда вы знаете, что вернуться назад, вполне реальная возможность. Обратитесь за профессиональной помощью, если она вам нужна, чтобы вы могли продолжать двигаться вперед и вверх. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Немиркин, чтобы получать новые материалы.